Пиздец, ребята. Это просто пиздец. Ебать. Это что-то не, что нереальное было. Ну, нереальный бой. Всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. Сегодня выходит Вормикс с нуля. Давненько не было Вормикса с нуля. И у меня для вас лишь одно оправдание, почему его не было. Потому что у меня не было желания. Это глупое оправдание, но только такое. Только такое, и мы начинаем. Забираем мы награду с возвращением. Опять же, я не заходил в игру где-то около месяца. Вот. И очередной раз мы забираем награду эту. Вот. Страничку мы обновляем. Новый сезон, все дела. Вот. И угадаете, где будем играть, ребята? Правильно! Гладиаторская арена, где же еще играть нам? Где же как не там? Вот. Э, что изменилось тут у меня на Фейке на этом? Да ничего не изменилось, как оно было такое, оно осталось как бы более-менее хороший арсенал у меня для этого уровня, более-менее, но еще не хороший, еще еще плохой все-таки. Э, ну, не знаю, как сказать, между плохим и хорошим, вот где-то вот так вот. Тут ничего не улучшено почти что, вот кроме минки. Минка улучшена, <свят> вот и все. Остальное не улучшено. Куплено много что, да. Охранники всякие купленные, порты, э, все виды портов куплены. Вот а купил даже какой-то там газовое, вот арбалет. Ну, в, короче, все нормально у меня с арсеналом более-менее. Вот арбуз у меня поштучный, одна штука. Вот у меня есть рубины и фузы немножко есть. Можем что-нибудь себе купить потом. Но нам это не нужно, нам это не интересно пока что. Нам интересна лишь одна ставочка. Под названием вот эта вот ставочка. Вот. Так, здесь зомбака выбираем, потому что лидерская способность. Вот все дела. Здесь у нас что? Дракон, зомби, демон. Хм, интересно. Даже очень интересно. Челюсть, вампиризм, урон от яда, урон от огня. Увеличивает скорость. И что это такое? Топографическая карта. Ладно, давайте этого демона выберем. Кабан, лунатик, гладиатор. Так, кого тут? Смотрите. Я думаю, кабана. У него очень хороший. И артефакты шапка хорошая. Вот, шапка у него хорошая на ХП. Так. а Так, и здесь у нас что? Защита от замедления. Шансы ворота, защита от холода. Так, ну Натакер. Так, здесь у нас зомбак Бронер, да? Шапка Крика. Давайте зомбака. Шапка, крик, тотем яда, и вампиризм, там, и защита, яда, все, все дела, короче. Так, начинаем, ребята, такая команда, меня настроил такую команду, и первый бой, ребята, не забывайте то, что я сейчас снимаю немножко в другом формате, то есть я видосы перематываю, я начинаю первый бой там, сейчас посмотрим, начало, запишу все-таки начало этого боя, вот, Потому что не было давно видосов, все-таки все дела. Может, я первый бой с него полностью, остальные буду перематывать. Так. Мне дали арбалет. Ложку арбуз, да. Я думаю, знаете, что сделать? Арбуз кину туда. Вот. Знаете, почему арбуз? Я хочу там ямочку сделать, большую ямочку такую. Вот. Вот это вот просто идеально получилось у меня. Как я, в принципе, и хотел. Вот. Я сделал все. Попался нам... Кирилл Пономарев, 141 рейтинг, и клан Нубский какой-то у него. <coughs> Сейчас немножко посмотрю, вот, как там бой пойдет. Если быстро бой пойдет, то, в принципе, с ним полностью бой этот. Остальные бой буду перематывать, потому что я хочу что-то снять полностью первый бой. Вот. Ну, если он будет скучный, то, конечно же, я его вырежу, перемотаю или приду, придумаю что-то как-то. Вот. Пришел ко мне. Значит он. А, газовая граната. Калашников. Серекины. Так, ладно, будем травить. У меня, кстати, демон. Демон тут тащит. Вот видите, сейчас он будет тащить, потому что урон к яду у демона. Все хорошо. Вот, мне кажется, этот бой, думаю, снять стоит. Очень хорошее начало, в принципе. Вот. Сейчас он пойдет наверх, наверное, на, на веревке Ну, понятно, да, он будет оттуда выходить Тут, в принципе, другого и ничего ожидать не следовало Он боится там оставаться Но я бы не боялся Я бы не боялся, потому что все равно арсенал тут рандомно выпадает Вряд ли, вряд ли бы у меня такой арсенал выпал, чтобы я смог утопить его Я бы не боялся там выходить оттуда Напоминаю то, что я играю ради достижений. Ради достижений, ребята. Вот. Ради этого только и стоит играть на этой ставке. Покидаем газовую ему. Надеюсь, я попаду газовый. Все, хорошо попал. Он сейчас не ходит. Он только что походил. Газ его зауронит жестко так. Зайчика этого. И потом уже добьем его. Викинг, он, видите, встал наверху Специально, он понимает то, что наверху вставать надо Сейчас он спустился ко мне вниз Дали арбалет, вот это плохо Это очень плохо То, что арбалет дали Он будет травить Крика Но у Крика защита яда хорошая, максимальная почти что, ну Не максимальная, но она есть Поэтому это хорошо И Кабанчик, Кабанчик будет давать нам атаку а, Нет, не всем Только, Только кому Только себе, по-моему, да Потому что у него способность Хотя я не знаю Так Что мы делаем Что у меня вообще есть Так, зелье алхимика есть Рабопирани. Нахуй мне надо это Так, у меня кто? У меня бронер в принципе, да Давайте вот так сделаем Зелье алхимика сейчас кидаю на себя И просто овцой я хочу кролика добить на хп быстрее. Нормально будет, если я его добью максимально быстро. Вот, останется у него три перса, это будет легко нам уже играть, легче. Еще будет газ 2 хода работать. Ну, может, три даже не помню, сколько он... Сколько он работать будет еще? А, три хода, да, вот написано же. В последнее 1, теперь понятно стало, сколько он будет работать. То есть, три хода. Видите, вот тут в кавычках написано, в скобочках, три хода. Раньше такого не было. Берет вертолет, ну и просто меня уронит. Ну а что ему еще делать остается? У него бронер. У меня атаки. Снимает нормально. Потому что у меня параметры атакера вот ну просто добиваем наверное его да добиваем мы с помощью наложки просто его сейчас немножко полетаю чтобы топливо быстро израсходовать вот так вот сделаем все добили его газ добьет уже точно <к 80> а он сейчас ходит да а нет не ходит я думал то что ходит сейчас тогда было бы плохо все добили мы сейчас этого мужичка зайчика осталось добить этого бродягу, потому что у него меньше всего хп спасибо спасибо мы зарегенил он даже не знает что такое Мне дал реген. спасибо тебе чувак спасибо Большое спасибо за этот реген. Он мне пригодится еще. Так, антиутопочка. зелье алхимика. М -м -м -м. Хорошо, хорошо, хорошо. Все это хорошо. Только что мне сделать? У меня кто? У меня бронер. Берем, делаем себе атакера, чтобы больше зауронить. Берем овцу, просто пускаем. Вот так. Хороший ход, такой хороший. Вот сейчас я вообще, ребята, не туплю. Вообще не туплю. То есть я все ходы сделал грамотные. Все ходы сделал грамотные. Как бы тут я вообще идеально играю. В этом бою. Не знаю, что можно сделать лучше было. Но мне кажется, тут я вообще не туплю. То есть каждый ход я что-то хорошее делаю. Связка гранат. Так, она мне тут не поможет никак, наверное, да? Вот в принципе можно... Так, надо добить быстрее эти этого вот продиагу. Надо просто его утопить, наверное. Сейчас его утоплю, либо добью как-то на хп. Может, добью. Получится у меня на хп добить? Получится мне на хп добить его вертолетом? Все, у него два персонажа остаются. Кстати, полный хп у них. Я их вообще не трогал. То есть я трогал двоих тех, которых травил. Остальных я вообще не трогал. Но, скорее всего, будем на выносы играть уже с ним сейчас как-то. Только как это сделать, я не знаю. Но пока что будем на ХП. Пока что, пока выносов нет никаких, будем на ХП, конечно же, играть. Как только вынос появится, будем на выносы сразу же пытаться. У меня два персонажа в этих в тыквах. Ах ты, мудила. Атомку ставим. Так, ну и чё? С чего начнем? Уронить? Я не знаю. Святую кину. Нет, святая тут не будет работать, потому что она меня зауронит. Святая. Моя святая может меня так зауронить жестко, что охуеешь потом. Бля. Что-то как-то вот мне не нравится. То, что я вроде хожу, нормальные ходы делаю. А отрыв-то маленький. Отрыв-то маленький. Всего 300 хп отрыв какой-то. Ну ладно, ничего страшного. Это так всегда. Он прикрылся балкой базу... Этой балкой просто прикрылся. Блин, он мне тыкву кинул. Ну мудак, тыква тут реально тащит. Две тыквы кинул мне. Ладно бы еще одну, но две тыквы. Жестко, жестко сейчас ходит цветушек ходит как-то вынести его я думаю может как-то вынести его попытаться надо было арбуз кидать да надо было арбуз кидать так забираемся наверх пожалуй так смотрим что у меня есть я хочу его замедлить как-то не получается мне замедлять его никак потому что видите нету ничего Значит, будем уронить. Ну, хоть как-то будем наносить хп ему. Хоть какие-то. следующий ход кидаем арбуз. Смотря кто ходит у меня. Я что-то не запоминаю, кто у меня ходит. Вот. Что ты делаешь? Отходит у меня вот этот персонаж. Перехода хода у меня нету. Значит, у меня... Вариант только один остается Либо авиаудары какие-то. Вот, метеориты можно запустить. Разрушить там землю. Хорош, хорош! Вот, потом у меня будет ходить господин мой. Или крик вот этот вот, или господин. Короче, хрен знает, кто будет ходить у меня. Вот, и я должен вынести его. Как-то... Вот как это сделать, я не знаю пока. Арсенал у меня очень такой слабый. Не вынести никак. Если только вот сварочкой, Смотрите, вот тут нечем просто. Вот смотрите, у меня арсенал такой. Тут просто нечем. Либо арбуз кинуть как-то на шару, он вынесет его. Но арбуз тут точно не сработает. Я так думаю, точно не сработает. А больше, в принципе, и нечем. Вот кабанчик у меня ходит. А, еще у меня дали арсенал какой-то, да, огнемет Дали мне УЗИшка есть. УЗИшка тут очень сложно УЗИшкой. Поэтому тут вариант только с этого, со сварочкой его. Вот, сварочка тут зарешала просто. Я вам говорю, сварочка тут тащит на самом деле. По-другому никак просто Не, нельзя было вынести его. Только сварочкой. Ну или УЗИшкой, но там УЗИшка очень трудно было. Надо было его там как-то вовремя остановить, уз Тогда бы я вынес. Вот, остается У меня 4 персона, у него один персонаж. как бы. Барьеры он убрал мои. Так, дальше что? Надо думать. Надо, надо думать. Я могу вообще наверху идти, по сути. И начинать его уже на ХП добивать. У меня авиаударов куча. Вот, смотрите, напал, есть. Есть у меня ковровые... Вот, авиудара. И начинаем. Хоть у меня бронер. Лучше бронером, конечно же, вот так вот напаун пустить. Больше снимет. А ковы, ковры запустим атакером. Вот у меня атакеры. Кто у меня атакеры? Вот, цветош у меня атакер. Он сейчас будет ходить как раз у меня. Я ему ковры дам. Вот. У меня уже появился скилл здесь, ребята. Я начал тут нормально играть. Как вы видели в прошлом... В видосе я сделал 10 побед подряд По-моему, да То есть я выиграл без поражений У меня уже скиллуха есть тут Поэтому быстренько сделаем достижение там. И когда я уже сделаю достижение Тут выиграю 5 раз подряд Тут ну, 5 серий побед подряд сделаю Все, считайте, я уже смогу дальше нормально играть ну, на боссах, там, на супербоссах проходить. Вот. Когда-нибудь этот фейк станет легендой, ребята. Когда-нибудь этот фейк станет легендарным фейком моим. Который войдет в топ. Ну, это, это будет не скоро. Это будет очень не скоро. Если я буду играть, если не заброшу в Вормикс. Всякое бывает, ребята. Если я буду играть здесь постоянно... То есть, ну, как постоянно... Сейчас я играю не постоянно, уж это точно. Если я буду играть постоянно здесь, в будущем буду играть постоянно, вот, если я буду тут задротить реально, как на своей основе, то тогда да, тогда он войдет в легенду, этот топ. Ну, я не знаю, это вообще реально, по сути. Здесь как бы надо потратить еще 3 года, или 4 года, чтобы войти в легенду здесь. Но я как бы не знаю даже, стоит это делать или не стоит... Я постар... попытаюсь, ребята, здесь играть. Вот. Потому что будет легко играть здесь первоначально. Здесь будут нобы попадаться. Так, вот минку поставим. Возьмем NL-шечку. Так, вот так вот. И вот так вот мы его должны вынести. Да, все, ребята, первый бой мы сняли. Очень хороший бой, мне понравился этот бой, потому что тут я идеально играл просто. Все ходы были идеальны, ребята, вот не знаю, лучше, наверное, и нельзя было сделать. Не, ну можно было какой-то ход изменить, да. Но вот бой просто мне очень понравился этот первый бой. Хорошо, что я его снял, ребята. Вот. Ну, Очень много времени потратил я на, это, на этот бой, ребята. Остальные бои я буду вырезать, конечно же. Потому что, ну, очень долгий видос будет, если я буду снимать вот постоянно вот каждый бой. Я могу снять три боя сейчас, да, а следующий видос сниму еще три боя. Ну, знаете, это, это очень будет долго. Лучше снять в одном видео 10 боев. Зачем мне по три боя снимать в одном видео, когда можно компактно все сделать? в одном видео 10 боев компактно то есть их сжать как-то вырезать вот так я и в принципе и буду делать вот. продолжаем второй бой я вырежу конечно же сейчас посмотрим кто нам попадется кто нам попадется ребята и нам попался 75 тысяч рейтинга. О, все. Играем, ребята, как только я выиграю. Я сразу же вам сообщу об этом. В этом видосе, конечно же, вы увидите. Победу мою должны увидеть. Или поражение. Если, конечно, я буду тут тупить. К сожалению, ребят, этот бой я проиграл, блядь. Ну, потому что мне не везло. Тупо не везло из-за его арса, блядь. Ему арс падал хороший, блядь. Мне нихуя не давали. Я пытался как мог вытащить этот бой, блядь. Не повезло просто мне. Все. Ну, это э, ставка, где реально решает очень сильно шара, блядь, ребята. Вообще не знаю, что, блядь, делать дальше с этой ставкой, блядь. Надо как-то дальше, блядь, играть. Вот. Сейчас будем пытаться вытащить следующий бой против 200К рейтинга. Будем пытаться, ребята. Увидимся в конце этого боя. Надеюсь, я выиграю его. Зомбак тащит, ребята, зомбак тащит. Я уже три раза воскресил своего перса. Ну, не своего, а разовского перса. То есть я убил, и зомбак реально затащил. Ну, почти затащил. Сейчас еще есть шанс на поражение, конечно же, у меня. Вот, короче, у него остался крик. У меня персонаж один мой лидерский. Зомбак под куклой немножечко. Вот, да очень плохо. Блин. Здесь, конечно, есть шанс, то что проиграю. Вот, есть шанс. Если он все будет делать нормально. Блин, вот у меня по персам бегать теперь будет мразь. По персам будешь бегать, да? Скотина такая. Здесь точечный я удар. Я могу точечный уебать. Как думаете, точечный зарешает здесь? Блять, вот знаете что? Очень опасно сейчас точечный бить. Я могу своего добить перса. У меня атакер, значит, да? Надо уйти атакером куда-нибудь подальше. Я сейчас точечный у Иначе я могу проиграть, ребята Ну Он сейчас заюзает Давай 81 хп, блять, он сейчас и... заюзает Сука, он сейчас заюзает, блять Ребята, он сейчас заюзает и про... я проебу Из-за этого Ну, конечно же, он заюзает Тварь ебаная, блять Вы... Я сейчас бы выиграл его 200к у него, бля, Ребята не, блядь, бой хороший, я бы выиграл его, наверное. Ну, у меня перс просто атакер. Он меня убьет, наверное, да, сейчас? Не, не убил. Ладно, живем. У меня один ход еще есть, блядь. Еще один ход остается у меня. Как можно его добить? Ящики есть? Есть ящик. Я его не убью же. Вы же понимаете, что я не убью. Если я только попаду, бурана не сработает, потому что... Вот так надо сделать. Ой, бля, какой же бой, ребята, ебанутый. Он сейчас завязал. У меня нечего юзать, кстати. Бараном, если только добить его. 200 хп баран снимет, если только вот подобрать эту хуйню. Ящик, да? Да он не снимет, он не снимет. Если бы два ящика или три хотя бы, он не снимет. Ну я же говорю, блядь, не снимет. Сука! Какая же ты тварь, ебаная! Какая же ты тварь! Просмондовка, ебаная! Да все, поражение, ребят, если он добьет меня. Он не знает, чем добить. Он не знает, чем бить. Глубоко. Ну, у себя уеби хотя бы. Шмара, блять. Ребята, Шмара просто. Я не могу. Как в эту игру играть можно, блядь? Как в эту игру играть можно? Я не понимаю. Вот все хорошо начиналось. Красивые бои были в начале боя, да? Блядь, везение. Одно везение, блядь. Реально. Ему выпадало такое хорошее оружие, ребята. У него такое везение было в начале боя. Ему на первый ход дали биту. Ладно, у меня не, у меня не вынес сбиты. Короче, там можно было справа там дать сбитый было. У меня сбитый не вынес. Потом я встал к нему впритык, как-то подошел к нему впритык. Ему дали опять же грейпушку, чтобы вынести меня. Он меня с грейпушки вынес, где я не мог спит и вынести. Притом там я стоял просто вблизи. Я стоял впритык притык грейпушке. Он мне никак не должен был вынести с грейпушки, потому что я встал впритык к нему. Как он меня вынес, я не понимаю вообще. Как с грейпушки. Потом у меня вынес на шару с этого с арбуза. Дал арбуз на шару, короче, зловодный арбуз, короче, там прокопал там ямочку вообще двухметровую. У меня вынес, и у меня было два перса, у него четыре перса было. И я тащил, ребят, на хп начал бить, тащил, ребята. Вот, и сейчас он заюзал, блядь, сука. А я не могу заюзать, потому что я не трачу рубины, блядь, на, ребят, на юз. У меня сейчас юза нет вообще, смотрите. Я без юза играю, блядь. Я не знаю, вот это надо выложить Сюда. Я не знаю, как в это говно играть, говнищие ебаная. Тупорылая игра, ребят, тупорылая. Ладно, идем дальше, третий бой. Здесь попался 19 не внизу какой-то. Посмотрим на исход боя этого, ребята. Ребята, у меня для вас какая-то непонятная ситуация, сейчас хочу показать вам ее. <к�> То есть, противник у меня сейчас сдох. Полностью сдох. Видите, 0 хп у него. Я хожу. Время идет. Ч за фигня? Переход хода. А, все, победа. Я думал, то сейчас баг будет какой-то и вылет. Короче, будет у меня. Ну, короче, 2-2 счет, ребята. Я не знаю, смогу ли я сделать 10 побед подряд. То есть надо 8 раз выиграть без поражений. Ну, это очень сложно сделать. Очень сложно. Я уже делал 10-0 даже. Вот, видите, можно сделать, можно сделать. 8 побед подряд без поражений можно сделать. Но это сложно сделать. Это как повезет уже. Смотри, какая позиция будет там. Вот. противника у меня там оружие, какие будут выпадать у противника у меня. Какой противник сам по себе будет попадаться? Я не знаю, в общем, не знаю. Будем пытаться, будем пытаться. Время есть, будем пытаться 10-0 сделать. Ой, 8 Короче, 10-2 получается у меня Вот, четвертый бой сегодня играем Сейчас было бы уже пятый бой пошел бы Если бы я выиграл, был бы пятый бой уже, блин Но я не виноват, что этот пидорас, который был в 200 козы зал Я не виноват Я, конечно, сам виноват то что я пустил авиаудары Надо было что-то другое сделать Блин, ну... Ну ладно, уже как бы... Ничего не поделаешь так. Ладно, запишу немножко начало боя или нет? Не, не буду, тут ну бас какой-то. Все, ребята, 3-2 я сделал. Мы можем играть дальше. Вот. И надо 7 раз еще выиграть. Очень все хорошо. Ну, средний, идет средний. Вы знаете, если я проиграю еще один бой, то как бы серия уже будет неудачной. Нам хотя бы сделать 7-2 надо. Или 7-3. Вот. 7-3. Так. 4-2. Заебись. Нормально пока идем. Вот. Осталось 6 побед. Идем дальше. 5-2. Ну, пойдет, ребят, пойдет. 5-2. Дальше я не буду комментировать ничего, просто под мозочку, наверное, нарезку сделаю такую небольшую. Пиздец, ребята. Это просто пиздец. Ебать. Это что-то не это что-то нереальное было. Ну нереальная боль. Я бы мог выиграть еще. Прикиньте, если бы я выиграл бы. Ну потому что там охранник стоял. Я не знал, куда мне уйти просто от арбуза. Меня бы арбуз просто убил. Я не знал, что делать просто. Вы видели три раза поля ему дали. Три раза поля. Я взял антиутопку, я там стоял, мне ни, ничего не было, ребята, ничего не было. Не давали ни ранца, ни веревки, ничего не давали мне. Я там стоял, не знаю, ходов 10 стоял там. И меня он уже все убивает в конце боя, да? Вот, на шар убивают, да? И я такой вспоминаю то, что у меня антиутопка. Я, короче, выживаю, остаюсь наверху, мне дают балку. Если бы не балка, я бы еще оттуда хуй вышел бы, блядь. Вот Дают балку, у меня одна веревка была Но я не мог добраться до нее оттуда С того места, где я стоял Ну вы поняли, в общем, ничего не было просто Нечем было его добить просто, утопить никак Вот Кое-как дали зомбака мне мелкого Ну это пиздец, ребят, сложный бой Я даже устал, я даже устал 40 минут у меня уже снимается это видео Я, наверное, закончу на этом, ребята Наверное, закончил эту серию Вормикса с нуля. А вот, в общем, у меня ничья. У меня ничья сейчас. У меня счет 5-2 сейчас. Это пиздец просто, ребята. У меня нет слов. Но я как бы еще могу сделать 10-0. Ой, 10-2. Что-то туплю постоянно. Вот. У меня же 2 поражения было. Вот, ребята. Надеюсь, я смогу все-таки сделать 10-2. Ну, или хотя бы, не знаю, хотя бы 8-2, 9-2, 7-2 хотя бы. Ну, никак. вот, Ну, такой вот нельзя. вот, Это маленькая просто. Коэффициент маленький побед у меня. Вот. <с -2> Все, ребята. На этом эта часть Warmix а с нуля заканчивается. Она идет 40 минут. Спасибо за просмотр. Всем пока.